Купают машины в Америке, которые утопленники, все твои клиенты, я так понимаю, да? У нас обычно знаем, на рыбалке таких разносолов не бывает. 14, 15, 16, 17. Везде был, не мог он ничего сделать. Все поменяли, ничего не работает. Вот такие дедушки приезжают сюда и занимают по 150-130 метров берега. Наварил кашу, да? Тарасович не хочет ее есть. Чарадей, что ты сделал, да? да? они даже не поняли, что произошло. штурочек небольшой. Ну вот. Даю ему ключи, чтобы он завел Он перепуганный, говорит, не, лучше вы. Красавица, а. Раз и что-то тянет, это уже интересно. Как бы там ни было, мы в любом случае будем убирать. И вам это советуем. Уникальный автомобиль. Единственный, наверное, в Одессе такой. В Украине. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для Клёва». Сегодня 7 ноября 2019 года. Мы на Днестре. У нас туман. Погода обещает быть классной. Солнце вот-вот-вот уже выйдет. Вот Уже так расцвело. Мы еще не забросились. Сейчас будем забрасываться. Вот. Всех, кто имеет отношение к Октябрьской революции, поздравляю с праздником. Вот, у всех остальных рабочий день, поэтому работайте и как раз вечерком смотрите наше видео на диване. Друзья, сегодня у нас видео будет с подписчиком канала Судя Клева. Это Андрей. Привет, Андрей. Приятно. Здравствуйте. Он такой... Сколько ты на рыбалку часто ездишь, Андрей? Редко. Насколько Редко. Очень редко, очень редко, да. Ну и чего? Сегодня проведем с Андреем небольшой мастер-класс, покажем, расскажем ему, как нужно правильно что делать. Вот посвятим во все эти тонкости и моменты. И надеемся, что сегодня мы поймаем карпа, да, Андрей? Конечно, мы только ну, за этим и приехали. Да, хотя уже ноябрь, как бы. Вот местяк у нас сегодня классный на 51 километре, там, где мы проводили субботник. Если ехать влево с дороги, то это второй съезд. Широкое, широченное место, свободное. Кстати говоря, там дальше тоже место свободно. То есть, если ехать в четверг, как мы сегодня приехали, то в принципе нормально. Если вы помните нашу, звезду наших телесериалов, это наш Тарасыч. Драгоценнейший. Приветствую, Тарасыч. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. По чистой случайности. По чистой случайности. под чистой да, Чис -чисто. чисто случайности встретились на двух столбах. куда? Я говорю, куда-куда? На Днестр, куда еще? Так огонь, да? Да, да, да. Будем пробовать. Рассказывайте, что уже забросились? Да. Так. Ничего. Голяк пока? Полный. Ничего? Это только начало? Не. Что не? Неприятно. Неприятно? Секунд десять уже загнала яйца, что вы, По часу ждать 7 ноября, такой праздник. Ну да. Она же просто не в курсе дела, что сегодня да, праздник. Да, да. Тарасыч, вы на хищника что-то кидали? Нет. Еще нет, нет? Пока нет. и наверное, не буду. Тут много травы. но ну, листья. Да, листья, кстати, идут. Будем просто тупо тягать. Сынство. Понятно. Вот что за оснасточка, Тарасыч? пастер Ност. Патерностер? Патерностер, да. да. Глухо. Прикормочка такая интересная. Да. Прикормочка не такая, конечно, блатная, как у вас. Но... Ну, что-то макроватая чересчур, я ну, смотрю. Ничего. Ничего? Или это, или это специальная фишка какая-то? Ну, Вы что-то знаете, Тарасыч? Какая разница? Короче, мы это посмотрим и узнаем чуть позже. Макроватая она. не Если она есть, она будет брать. Если нет, то сейчас посмотрим. Ладно. Все, мы пошли забрасываться тоже. Ее пока нет друзья я планирую ловить на два удилища вот вот мое рабочее место у меня снастки две. Одна с паучком вот такой отводик из фидергама и маленький маленький крючочек на этот крючочек мы будем насаживать червячка Особенностью его является то, что он очень тонкий, очень маленький, но на нем есть небольшие зазубрины. И это позволит нашему червячку держаться на крючке. И второе у нас получается с потапом кормушка, То же самое фидерная оснастка с резиной, фидергамом. И крючочек будет с волосной оснасткой, на волосной оснастке будет горох. Замешали мы прикормку. Вот она у наших прикормочка. В этот раз я сварил горох. Вот. В надежде поймать карпа. Добавил туда прикормку. Что я там добавил? Это Айпатсекай мушля. Мушля это это что? Это ракушка. И второе халва макуха. Две прикормки и два килограмма э, гороха. То есть получилось один к одному. Я сделал такую смесь, скажем так. В коробках червь и опарыш. Плюс горох. То есть будем ловить вот на такой вот вариант. Андрей, ну расскажи, чем ты занимаешься вообще? С недавнего времени, уже лет 10 как, занимаюсь диагностикой автомобилей. А именно электроника, диагностика. Все, что связано с современном автомобильной с поломками. Ага. То есть, я так понимаю, все клиенты, которые покупают машины в Америке, которые утопленники, все твои клиенты, я так понимаю, да? Ну не все, но большинство приезжает, лечится, чинится в нашем сервисе. Друзья, ну если у вас тут какие-то моменты есть проблемные по диагностике, там по электрике, обращайтесь Андрей, очень высокого Класса специалист. Потому что изучал законома для участка цепи, да? Когда-то умеет работать с осциллографом. Это основной инструмент, которым я пользуюсь в диагностике бензиновых двигателей. Самое интересное, что мне Андрей рассказал, что он купил себе дизельную машину и убрал все, что касается дизеля, и поставил туда газ, да? Да. Ездит только на газу. И... Уникальный автомобиль, единственный, наверное, в Одессе такой. В Украине. Даже в Украине? Да. Ого, вот так, друзья. Представляете, сам взял и сделал такие вещи. Ну, таких проектов вообще не делали. Ну вот, первый проект. Так что, если что, обращайтесь. Пока Специалист высокого класса. Пока экспериментируем и пытаемся внедрять это в массовую... Угу. То есть, у кого есть дизельный двигатель, он ему надоел, хочет перейти на газ, обращайтесь. обращайтесь. Толково. Так, ну на что ты будешь сегодня ловить, расскажи мне. Где твое удилище? А, ну, да. Пока одно ты поставил, да? Внутреннее оконье не дает вторую удочку развернуть. Ну, ничего, ничего. Давай. Это паук, который тебе дал, да? Да. Угу смотри значит с пауком ситуация такая значит каждые 5-6 минут нужно э, перезабрасывать удилище то есть там потихонечку вымывается прикормка желательно кидать в одну и ту же самую точку вот эти основные принципы которые я тебе говорю вот, надо, надо в принципе восполнять то есть, посмотрел ага, прошло 5-6 минут перезабросил 5-6 минут перезабросил еще такой нюанс в основном ловил я на ставках поэтому ну да пер первый мой выезд на речку После очень длительной паузы. Ничего. Сейчас быстренько восстановим твои все навыки, моменты и нюансы. Все расскажем. Кстати, здесь мы недавно проводили субботник. Посмотрите, друзья, видео про наш субботник. Оно в, э, в правом верхнем углу. Народ опять кидает, мусорит, блин. Грубо говоря, себе прямо под ноги хезает. Да, смотрите, опять бутылки. Опять пакеты. Страшно, друзья, страшно становится, блин, что люди никак не могут понять, что такого делать нельзя. Вот смотрите, консерные банки, московский паштет, блин, бутылки, стекло, блин, это еще и наехал я, да? Ой, блин. Так, Тарасыч. В листья кидает поплавок. Такое ощущение, что вы сходите с трамплина прыгнуть в воду, Тарасыч. У меня такое ощущение. На этом месте должен был быть и я, да. Друзья, у нас у Тарасыча первая поклевка. На проводочку. На проводочку? На проводочку на поплавок. Просто. Никогда. на пловочную удочку, да? Да. Красава. Ну, на еп еперш? Мы ну его, конечно. Чик. Так, Андрей ставит уже вторую оснасточку. Он покажи. Так, тут паучок. Отводик. Из фидергама. И крючочек волосяная оснастка. Ага. Ну давай, огонь. У меня пока ничего не клюет, даже не обидает ни опарыша, ни червя. Андрей восстанавливает свои утраченные навыки в рыбалке. В забрасывании удилища. Да, Андрей? Да. Так. Внимание. Огонь. Ну, для начала, я тебе скажу, нормальный заброс. Я Молодец. То есть навыки не утрачены? Давай, расскажи мне. Вот э, в основном клиенты к тебе приезжают, по каким вопросам? Что у них там не так, с машинами? Какие ча чаще всего поломки ты ремонтируешь? Частые проблемы. Везде был, не мог он что сделать. Все поменяли, ничего не работает. Ага. Достаточно сделать незначительную регулировку системы и все становится на свои места. То есть машина не заводится, да? Что еще? Троит, не заводится, неровно не работает. Ага. Вот. И под, Ос и основные приходится... жалобы клиентов в том, что нет специалистов. Вот. И остается только, говорится, воспользоваться своим очень хорошим оборудованием для того, чтобы увидеть банальную проблему. О, клюет, е-мое. Андрей клюет. Убери колокольчик сразу. Давай, давай, давай. Это на, на, на, на что-то на, на горох? Yeah. На червя? Yeah. Uh -huh. Ну вытаскивай, вытаскивай, посмотри, что там. Зачастую бывает там ситуации, когда человек приезжает, месяц не может завести машину. Uh -huh. Причем это происходит таксист, работает такси. Единственный заработок это автомобиль. Месяц каждый день приходит на СТО для того, чтобы ему починили. Проблема была в чем? Во время установки датчика коленвала обломали зуб на шкиве коленвала. Вот и все. снимаю Своим оборудованием я это вижу. Лезу в, в этот маркерный диск. Снимаю его, даю клиенту, он везет его с разборки. Ставите. Да, ставим. он даже... шепчет, да? Даю ему ключи, чтобы он завел. Он перепуганный. Говорит: не, лучше вы. Ага. заводится машина и он уезжает. Так, а, а девчата приезжают к вам чиниться? очень часто, да? А у них какие в основном проблемы? А, ну одна из проблем, вот девушки приехали, им сказали, что мотор не работает, ну, что надо делать капиталку двигателя. Ага. Банально во время того, когда я с ними разговаривал, просто затянул свечи зажигания ага. и, и, и привез им расход, проехались по городу, вместо 16 у меня получилось семь с половиной. Литров, да? Ну, вот так. Они, они, да, они даже такие, даже, вот, даже, чар, чародей, что ты сделал, да? да? они даже не поняли, что произошло. Что так быстро чинится автомобиль, да? поэтому нюанс, много очень нюансов по электронике, которые надо видеть именно оборудованием своим. То есть я без своего оборудования тоже в поле вряд ли что сделаю. Ну, понятно. Ну, опыт мой еще может что-то направить куда-то, но конкретно показать причину. Сложновато. Поэтому современные автомобили лечатся современными методами диагностики. Есть очень много способов, методов, которые за 5 минут определяют 80% неисправности. Ух ты! Так что, друзья, надеюсь, Андрей вам рассказал очень много. И теперь уже у вас нет сомнений, куда нужно приехать, если с вашим автомобилем какая-то бяка. И самое главное, что если эту бяку вы уже долго лечите и не можете вылечить ни на одном из того. Вот приезжайте к Андрею, он вам ткнет в суть проблемы. Правильно? Да, постараемся. Постараемся, по крайней мере, помочь. Ну что ж, друзья, у меня тоже первая поклевка. Первый работала паук кормушечка и вот такой у нас бычарик на червя с опарышем. ну начало положено начало положено это уже хорошо вот видите она парошек клюет вот я сейчас поставил Кусочек червя и кусочек парыша. Ну, по моему опыту, на опарыша проблематично мне было ловить. Подсак нужен? А ну, дай подсак ему. Вон, возьми, возьми, Андрей, бегом, бегом. бегом, бегом. Раз и что-то тянет, это уже интересно. Что там Тарасыч? Нет. о подлещик хорошенький на шо червь опарыш червопарыш на смеси червь опарыш на кусочек того кусочек того да нет целый червь пару опарыш пару опарышей угу. аллилуйя с почином лепигович с пачином репизореч да стрелять и кстати он еле клюет в нем нету такого Вот так тык тык все тык тык и отошел думаю бычок клюет опять тык тык думаю ну потяну есть ну вот так вот вот так вот, ребят, не успел. Я не Да. Так вот, Андрей, у тебя проблема была э, в том, что у тебя ты использовал толстые крючки. Из-за того, что ты использовал толстые крючки, на парше ты не мог ловить, потому что он у тебя лопался прямо на, на самом крючке, понимаешь? Ага. У меня очень тоненький крючок. Поэтому надо брать тоненькие крючочки. Тоненький, тоненький, но не маленький, не маленький -то, ну, не маленькие, не маленькие. Где-то по по-советски, где-то шестерочка. Шестерочка. Сейчас мы будем ловить лещей. Что там у нас? Посмотрим сейчас. Вот, тянет, тянет. Давай. Да не, как как без да не, не надо, Андрей, Андрей, не надо. А да там мелочь какая-то. Вот сейчас. Тарань, конечно. Я вам скажу, друзья, ну это я такой не видел, честно говоря. Но очень хорошая таранечка, смотрите. Смотрите на шо. короче, по совету трасса поставил три опарыша и вот на три опарыша клюнуло, вот они, даже четыре, вот такая красивая таранюшка, вот она. красавица, а, ну красивый, слушай, Это а ну покажите Тарасыч нормального. Такой себе. Ну, класс. Трасич, а длина поводка какая, какая у вас? двадцать. Вот это вот не вот такое. Ого, вот, тут больше, чем метр двадцать? Ну, я там от, от этого считаю. А вот там стоит у меня 50 сантиметров. Вообще не берет. Вот ключочек небольшой. Тоненький. Да, длина поводка серьезная. Андрей, а расскажи какие-нибудь еще экстраординарные случаи, которые у тебя были на, на работе. Что там Какие-то еще клиенты? Ну, вспоминаю один, один момент, когда человек поехал на Западную Украину на Opel, и там у него поломался мотор. Пошел на разборку, взял другой двигатель, точно такой же, поставил, и машина в аварийном режиме приехала к нам в Одессу. После диагностики оказалось, что маркерный диск коленвала не соответствовал тому, что было. Мы посмотрели на его старый мотор, Пришлось что сделать? Спилить два зуба в одном месте на коленвале И наварить сварочным аппаратом в другом месте Зубья так, чтобы соответствовало тому мотору, который был Машина завелась, работает сего... по сегодняшний день, проблем нет Ну блин, вот это да Ну сколько, пришлось, сколько труда пришлось вложить моториста, привлечь Чтобы он сварочным аппаратом, пинцетами там подварил подпилил эти зубья потому что зубчики 2 миллиметра шириной да. то есть все по взрослому я смотрю слушай расскажи про свою машину вот именно вот, которая с газовым оборудованием на дизельной машине ну давно планировал сделать что-то неординарное такое ну скажем так удивить ага. э -э решили взять дизельный двигатель Передел... Ну, оставили полностью поршневую систему Компрессия в цилиндрах 25 кг Установили свечи зажигания в цилиндре И поставили газовые форсунки Машина работает на газу Расход чуть-чуть выше, чем на дизеле К примеру, 100 км по трассе Расход где-то 7,5-8 литров газа Так это вообще шара? Ну, можно сказать, да, при дизельном расходе где-то 6,5 литров. Литров. Ну, так, цена, Мотор... цена газа и, и солярки разная. Мотор 2,2 турбо. Еще какие нюансы. У Нас многие привозят дизельные машины с значительным пробегом. Европейцы, они умные ребята, они имеют, знают, что 200 тысяч... И машину надо отдавать uh -huh. куда-то в более дешевые страны. Uh -huh. Что мы делаем? Покупаем эти машины, а потом имеем проблемы. Чистим форсунки, покупаем такие же бушные с пробегом в 200 тысяч. ТНВД меняем на такой же, потому что новые стоят, представляете, каких денег. Я решил пойти по другим путем. Взял, взял такую же за 200 тысяч, да, да, и решил. В ней... 230 тысяч пробега и решил поменять систему. Свечи зажигания менять, думаю, несложно. Ну и газовые Слушай, ну а это же как-то должно быть прописано, по идее, в документах. Ну а как у нас бензиновые моторы прописаны с газовым оборудованием? Не, ну как-то там же дописывается, что там газ. Правильно, особенно. у меня фиат дописано газ. Дописано газ. Да. В дизельной машине дописано газ. Ну, в дизельной машине тоже есть эксперименты с до. Доукомплектовывают газовым оборудованием, соответственно, они и дописывают в тех паспортах. у тебя он... дописано? Еще нет, еще не закончен проект. А Проект, не проект законч... еще не закончен, поэтому пока эксперименты, поэтому и цены нет на сегодняшний день на данное оборудование. Mm -hmm. То есть все творчество, все сугубо индивидуально. Понятно. Проекты есть. Студенты из политехнического института обратились помощи по настройке мотоциклетного мотора установили им свой блок управления двигателем и настроили данный агрегат по ихним регламентам как бензиновый мотор для участия в соревнованиях люди уже два года катаются на данном агрегате как я слышал а это у них типа на, на соревнованиях какие-то да, да? Они участвуют на соревнованиях, они показывают... Дошу, гонки, свои. Гонки какие-то или что? Ну, не только гонки, проверка на дизайн автомобиля, проверка на тормозной путь автомобиля, как они подвеску делают, то есть они полностью, они как автомобилисты, строят свой автомобиль. Ага, типа... Занимаются творчеством, ну, угу. соответственно, строят, ставят на него мотор. Угу. Мотор обычно берут мотоциклетный, потому что маленький, удобный и можно его настроить, но по регламенту мотоциклетный мотор не совсем подходит, потому ну, что есть нюансы, поэтому мозги от мотоциклетного мотора не позволяют данному агрегату работать угу. в их регламенте, ага. поэтому приходится вставить инженерные мозги, ну, блок управления двигателем и этот мотор настраивать под их требования ага. То есть они к тебе обратились? Они ты... обратились, мы э, дали им схемы, как установить под моим присмотром, они подключались. Я смотрел, контролировал этот процесс. Ну, процесс настройки, конечно, у них проходит тяжело. Пришлось мне это дело завершать. Понятно. Интересно. Вот так вот даже помогать студентам получается, да? Ну, стараемся. Люди просят. Я понимаю, что... Денег нет, Де бюджета. бюджет ограничен, поэтому стипендии, поэтому чем можем, помогаем. Вот, друзья, <свят> вот такие у нас интересные одесситы есть. Вот видите, так что Андрей у нас не случайный человек здесь. Значит, хочу честно сказать, что э мы с ним давно уже знакомы, да, Андрей? Да, еще, <свят> еще в другой сфере деятельности, <свят> да. совместной. Да, вместе служили, вот, и вот так встретились. Решили съездить на рыбалочку. Отдохнуть. Да, побалдеть немножко. Ну что, у нас пока тишина. У вот трасса еще два леща. У меня одна тарань. В Вандрюхи, пока нет. только поклевка была. Крючок. Ну так иди давай, меняй уже. Давай, давай. Я только еще поменял. Давай, иди меняй. Друзья, еще один, еще один бычарик. Вот такой красавец. На парыш. Пока не клюет. Ну, чтобы начало клевать что нужно сделать андрей что нужно сделать чтобы начало клевать Покушай. правильно поэтому сначала немножко изюмчика да. и кашку нашу дорогую овсяночку вот так так друзья у тарасыча шнурочек небольшой сантиметров 20 22 22 ага. не уменьшайте мой это достоинство щуки поймана ну ладно ладно 22 согласен Все. отпускаем красопед давайте на микро да, до тарасыч сколько там сколько да ладно ну, грамм потолок. Грамм, я вам говорю. Да ладно друзья представляете вот наварил кашу да тарасыч не хочет ее есть вы это никого... это вообще это вы знаете, это, что, вы это знаете самая, что нельзя самая питательная каша вы знаете не это лучше ее на завтрак вообще нет, нет ничего ни один мужчина потом не просит добавки Андрей, ты как относишься к овсяной каше, скажи мне? Положительно, жена заставляет. Жена заставляет есть? Да. Кушаем. Да? Да. Вот сейчас, сразу. кстати, сравнишь вот каша, которую сварила, варит не, твоя не. жена, и эту. И скажешь, да. какая вкуснее. Хорошо? Тут, Только честно. Тут, тут бесспорно на природе вкуснее должно быть. Ну вот. Я всем, конечно. Андрюша, шо, шо, как? Очень вкусная каша. Да? Вы знаете, да. Мне, я вот это вот ставлю типа, десерт. Я поем немножко там мясо, сало. А, ну, это конечно, конечно, десерт, конечно. Да? Кашу, да. друзья, каша на десерт, вы поняли, да? Вот сейчас достанет свое сальце, яйце. Отдайте дайте мне, пожалуйста, ножичек. Да нет проблем, сейчас дам. Мясо вот Это, кстати, О, Да, да, да, да. Это как это, без холестериновое а сало? Нет, один полезный холестерин. А, полезный холодный, да. Значит, хороший плотность. Это ближе к обеду Правильно. Да, ближе к обеду мы уже и чухваемые начухнем. Да? Так что давайте кавать. А что вы тут поймаете? Природа. А отдых. Просто, Тарасвич, просто Андрей впервые на Днестре, чтобы вы понимали. Вообще в жизни. Ну, не, может быть, и в жизни. На рыбалке. На рыбалке, Вообще, на рыбалке впервые? А, впервые за, на, на, а закидывать на... как научился? На старте. Ну, а, не, я понял. То есть на рыбалке же не впервые? Да, но на, совке, на, на Днестре, на рыбалке, впервые. То есть, по идее, по идее, э, дедушка Денисов должен дать ему карпа, по идее. И да? ни одного. И ни одного, да. Но не даст. Так, приходите ну, панику на корабле. По идее. Андрей, Красиво. все будет. На Днестре я рыбачил в детстве у бабушки в Чернобыльской области. О, да? а вы там? Угу. Там Днестр проходит. Как раз. Ну там он узенький, как да? Какой узенький, еще шире, чем здесь. Был. Там он офигенный, между прочим. Там, да? Паш... Да. Тогда был. Взгляните, Google Maps, подойдите. Камень идет, галька такая большая. Там подуст, там такие рыбы интересные. Угу. Ладно. Там Нам... этот вот э, Мирон Усаач, а вы говорите. Это у нас тут один карт был бы он тут. Бабушка с дедушкой жили 200 метров от Днистра. Ну, а вы говорите. Класс. А ну-ка такую гордай. Там природа такая. Как тут прямо. Ну что ж вот это сладкого наедите? Есть все, чтобы кушать. С той стороны гора такая. Андрей, а ну покажи, что там, что, что там, что там, оно. Крупняк? Ооо, козлик, друзья. <с <с На шо? червячок. На червя? С этим, с опарышем. Ну, видишь? Ну, уже есть, да. уже есть результат. Шо? Ооо, козлик. Это, ну, это вот, не сила, Николай. Не Или козлик. Козлик. Козлик, козлик поклевочка такая красивая была просто симпатичная Я да набирал, хорошая да, так, хоп -хоп, подняла колокольчик. так у нас завершение завтрака андрей во время завтрака поймал уже две рыбы это уже серьезно уже. Серьезная заявка заявка, победу, заявка да, да. Это у меня пока он три бычка и одна таранька утра вот сейчас два леща а а, и щука, и, и окунь. О, да, да, да. Да, он у нас сюда. Лидер, лидер сегодня. Это тарань. Это таранечка. Что с ней делать? Ну, что считаешь необходимым, то и делай. О. Друзья, матросик такой на червячка. Иди. гуляй Когда скучно, ну, красавица начинает делает, джиговать Да, я да, носила себе так оправдываю. Лотает он на урот. Смотрите, вот. в Как вынять? Есть проблемы. Сейчас найду. Все, Сейчас Красавица. Что, опять, Андрей? Ну, ну ты да. красавец, вообще молодец. Маленькие, зато часто, удаленькие. Мелко, но густо, да? да. Ноябрь месяц, друзья, у нас бабочки. А видите, какая красота. Пахнет мой палец вкусной прикормкой айподзикаевской, смотрите. Бабочки нравятся. Только не начинайте думать о том, что сейчас бы бабочку подцепить на крючок и забросить. Это не вообще кощунство. Увидеть такую красоту в ноябре месяце, это конечно классно, смотрите. Полетела. Клев очень слабенький. Надо что-то менять. На одном будилище возьму, поставлю макушатник. Вот у нас такой грузил ласточка есть. 90 грамм. Сейчас течение не сильное, поэтому его будет достаточно. Ну и вот такая клипса с небольшим коротким поводочком. Значит, так, ну пока пока у нас не клюет, Тарасыч проводит мастер-класс по, по микроджигу. Okay, сошла. Сошла, да? Вторая. Так, громулька. Так. Чик. Чик. Дальность заброса 8 метров. Там дальше не летит. Дальше не летит, да. Okay. Так. Так. Ничего. Потому что она цепляется за траву, а не сошла. Нет, ну там, где сошла, так она сошла волны такие. Что такое? Там волны? Там прямо вот волны. Это за, траву. за траву, да? Да. ну и видно, что за траву, видишь? Так. С вашими руки грязные, с вашими приконками. Так. И легонько. Опа. Опа. Ждем. Упала? Еще нет. Еще не упала. А вот теперь не вот это упал так Оп, подтягиваем по чуть-чуть разжечь спасать больше немножко мне нет <свят> у меня есть граммы и у меня есть 10 не 5 не 3 с собой ничего не 5 я. трава долбанная ай-яй-яй никакого мастер-класса друзья у нас тоже козлик тоже на опарыш ну, такие небольшие ну шо что с ним взять вот, друзья, хочу показать вам, как занимают места. Вот раз удилище, два, три, четыре. Вот такие дедушки приезжают сюда и занимают по 150-130 метров берега. Это все им одним человеком занято. Одним смейщиком. Чтобы вы понимали. Вот. Шесть, семь, восемь, девять, 10, одиннадцать, 12, 13, тринадцать удилищ на одного, и вот дальше еще, вот смотрите, это все я иду, это все его одно место, нормально? 14, 15, 16, семнадцать. Вот здесь было наше когда-то место номер один. От него осталась только веревка. Вот такие вот рыбачье приезжает и занимает берега. О, и еще куча целых балабаек. Вот так вот. Никак не нажрутся бля, эту рыбы, бля. Так, Тарас и что-то опять ловит. Что там? Вот такой козличек небольшой. На красненький пуфик. Не, я его, он, он съел его. Угу. На вот Короче, красный пуфик э, с опарышем? Э, да. Вот он этот пуфик, этот красненький. Это угу. какой-то здорово, это у меня он замыкнул, он ничего не трогает, да? угу. Друзья, у нас закипает кофе. <звук> <звук> вот. И.. Андрей немножко удивил, потому что у нас на, набрал, на <laughs> у нас обычно на, на рыбалке ехали. таких да. разносолов не бывает. Виноградик тебе, э, пирог яблочный, да? Дрюш? Да, яблочный. А это что? Перец, Жареный, Жареный перец. Чесно... С чесночком. С чесночком. А это? Отбивные. Отбивные. С с с с сало, яйца. Сок, шмук. Короче, друзья, ну, я не знаю. Почти. А, почти. -те. Йо, парни театр Короче, у нас сегодня пир, на пир на весь мир. Так, выключаем. Ну, бухать. Да? бухать нет, Тарасыч. Вы на машине да, за рулем и будем. я. Попробуйте сало. Пожалуйста. Да, начнем, начнем с сала. Сало это блин. М -м -м, смотрите, какой. Классный Много кусок. Говорит, кашка, кашка". Друзья, okay. ну, короче, контент с рыбалкой не совсем удался. По крайней но мере... Вы пожрали Нет. неплохо. половили не очень, но пожрали очень неплохо. почему не клюет? расскажите Потому что хорошо кушает, чтобы голодные были. Ага. что, было Надо было куда-то другое место? Ну, куда поближе? Ну туда, куда то к мосту, может быть, вниз. Туда. Да там все занято. Ну, Такие вон дедушки сидят. По 150 метров занимают. Дедушки сидят по 150 метров занимают. Ну, метров. ну мы идем где-то притянуться. Где-то надо пониже сейчас. Сумма типа тремся. Верховье. Мы поехали две недели назад на Турунчук. Угу. Вот такой как хлеб-карасик. Чуть-чуть больше. Зачем он? Раз, за разом. Не, ну конечно ничего мы не брали. Но вот ничего больше не плевало. Не нашел. Он и на горох клевал. Да? Чуть, -чуть больше вот такой. Ну что тепло было? Андрей. Да. Значит, жене, скажи, большой привет. А а, вот. Скажи, что мы. Не знаю, как трасса, что я удивлен. Такими разносолами. оба оба, оба! Алло, начало, только кушаем, начинают клевать. Опа, опа, Андрей, аккуратно, аккуратно. О-о-о-о! Кто там? Покажись. Не, ну клевало солидно. Может быть и дрессня, но красиво. Подъемчик такой, да, Николай? Да. Мы любим. Угу. Подсак? Что, подсак давать? Андрей. Что, не знаю? Барабанная дробь Так, друзья, что там у нас? на козлик они такое да. вот, А, не, под... да. О, класс. Угу. Это ранька, классная. Берем. Да. Нет, вы, очень хорошая. На что там? На что там красную. было? На красную прикормку. А, на клану, да? Да. Угу. Так, друзья, ну что, мы собираем мусор решили сделать что-то доброе, вечное и хорошее, позитивное убираем мусор, даже если мы ничего не поймали это не означает, что мы не должны этот мусор убирать поэтому территория, конечно, опять загажена куча бутылок, пластиковых стаканов пакетов окурков вот этих банок из-под червей парыша. Очень много, очень много всего. Поэтому, друзья, постарайтесь собирать хотя бы свой мусор. Хотя бы свой. Я уже не говорю там про... Да, за собой. Вот, вот люди, да, взяли, собрали и мусорный пакет оставили. Понимаете? Не делайте так. Вот так бросают бутылки, да? Они уже разбиты. Посмотрите. Вот это же кошмар какой. Вот этот мусор мы увезем до ближайшей мусорки. Еще раз мы приехали, приятно было, скажем так, отдыхать. А если не будет, опять тут чисто, будет опять грязно? Значит мы опять соберем мусор, опять выйдем. И не будем слаживать, слаживать руки, правильно? Конечно. Вот и все. Как бы там ни было, мы в любом случае будем убирать. И вам это советуем. Речной монстр. Надо зацепился за ногу. Ну да. Вот как красавец. Голубой. Видите? С одним усом. Да, одного уса нет уже. Кто-то отстрики, может. Ладно, иди гуляй. Так, друзья, Всё. вот так заканчивается наше видео. Э, ну, мы отдохнули? Так, вполне так себе говорить. я устал <смех> вот значит отдохнули а, а устал почему уже бегал со спиннинга что бросал кидал потому что сегодня ловили на шумагнули ни на шо не ловили на гранулы на шманулы на пуфики на, червя... на червяки на то на все. сё Но, ну, что ну, что короче поймали. была задача что-то что что поймать вот, вот что-то и поймали да вот это можно назвать что-то что-то. Трудно назвать рыбалку. Ну, да, подождите. Рыбалки плохой не бывает. Бывает удачно, неудачно. Сегодня чуть-чуть неудачно. чуть Андрей, скажи, тебе понравилось? Да, очень. Выехали, отдохнули. Покушали хорошо, Главное, покушали хорошо. Свежий воздух. Главная смена климата. Смена обстановки. Мухи летают. Отлично. Для 7 ноября вот это просто классно. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал Суля Клево. Мы ну, прощаемся с вами, до скорой встреч на рыбалке, пока.